Европейский триллер «Детектив» 2017 года, снятый режиссером Доната Корризи, который также является и автором одноименной книги. В маленьком городке в Альпах пропадает девушка-подросток. Расследовать это дело поручено известному детективу, который, не считаясь чувствами окружающих, ищет правду всеми доступными способами. Завязка неспешная, история долго раскачивается, но потом подсказки сыпятся на зрителя одна за другой. Мотивы действующих лиц неясны почти до самого конца. А после просмотра переосмысливаешь все, что было в сюжете, и удивляешься, как этого можно было не заметить. Интересно смотреть фильмы, в которых ты, как зритель, обладаешь тем же набором данных о расследовании, что и сыщик, но все равно не можешь найти вину. Упор сделан не на сопереживание жертвы, а скорее на ощущение сопричастности расследования. Добротный триллер сильная детективная линия.